Всем привет! Это пятая часть разговора про автомобильное газовое оборудование четвертого поколения. Тут уделим внимание рекомендациям по установке газа на автомобиль, так как именно кривая его установка может действительно замучить двигатель вашего автомобиля. На самом-то деле почти все газовщики знают, как делать правильно. Но правильная работа требует больше времени, а сейчас в некоторых автомастерских, к сожалению, перешли на конвейерный режим работы – быстрее выгнать из гаража эту машину, чтобы быстрее взять следующую. Итак, первое. Если устанавливаете тероидальный баллон под запаску, не забудьте просверлить отверстие в днище под баллоном, чтобы при утечке газа тяжелая пропан-бутановая смесь не в нише запаски собиралась, а на улицу уходила под кузов автомобиля. Всем это и так понятно, но лучше уж я напомню повторение мать учения. Если ниша под запаску не пластиковая, а жестяная, то хорошо бы края отверстия чем-нибудь обработать, чтобы там кузов не начал гнить. Вроде бы, ну и так уже это очевидно, но тем не менее я видел пару случаев, когда установщики газа забыли обработать только что просверленное отверстие, не себе же делали, так оно увеличилось у человека от ржавчины в два раза буквально за пару зим. Второе. Если баллон троидальный крепится снизу под машиной, такой вариант расположения запасного колеса в основном у внедорожников, то мое мнение, датчик уровня газа, показания с которого выводятся на кнопку включения, ставить нет смысла. Хоть отверстие баллона бублика и закрыто крышкой, но там все равно будет присутствовать сырость, и датчик начинает врать, находясь в таких условиях достаточно быстро. А он такие стоит хоть и небольших, но все же денег. Третье. Автомобильный газовый баллон всегда оборудован системой мультиклапана или как его еще называют некоторые газовщики, арматура. На видимой его части есть окошко со стрелкой уровня газа и два вентиля – расходный и заправочный, а также резьбовые отверстия для подключения заправочной и расходной трубок. Так вот эту систему мультиклапана ставьте только класса А. Она будет снабжена аварийным клапаном сброса лишнего давления. Очень нужная вещь – изрядно повышает уровень безопасности эксплуатации газового баллона. Четвертое. Как в двигатель подается газ после газовых форсунок? В впускном коллекторе около каждой бензиновой форсунки сверлятся небольшие отверстия – туда вкручиваются штуцеры. На штуцеры одеваются тонкие газостойкие шланги – их получается по количеству цилиндров – и подключаются к газовым форсункам, про которые говорили ранее. Отверстия сверлятся не как попало, а максимально симметрично, если это V-образник, и по возможности максимально близко и на одинаковом расстоянии от бензиновых форсунок. Некоторые установщики говорят – и так сойдет, газовые мозги умные, подстроятся умные это умные, но я бы точностью работы пренебрегать не стал. Даже на мою Subaru Outback с мотором 2.5, который славится своей капризностью, газ стал идеально. Но самое главное дальше. Обращаю ваше внимание. Сверлить впускной коллектор под газовые штуцеры, если коллектор алюминиевый, желательно только сняв всего с двигателя на верстаке. Если сверлить его на автомобиле, то как ни старайся, стружка падает внутрь. Вот этим пренебрегают очень многие установщики газового оборудования. Потому что… Сопоставьте время работы по сверлению коллектора. Или не снимая его, просто отметить удобные места сверления и просверлить. Или снять все мешающее навесное – снять коллектор, отметить места сверления, приложить на минуту его на место, сверить будущее отверстие с расположением навесного оборудования, чтобы потом ни проходничка не вышло, потом унести на верстак, наконец просверлить, поставить новые прокладки или герметик – что там у вас конструктивно предусмотрено под впускным коллектором – и все собрать обратно. В итоге – 3, а то и 4 часа против 15 минут. Мало кто хочет с этим связываться – за это время можно следующую машину принять, обслужить и отпустить. А на вопросы сильно умных клиентов про алюминиевую стружку будет приведено куча отговорок на все вкусы – и сверла, намазанные маслом, чтоб прилипала стружка, и то, что эта стружка сгорит там внутри – даже и не заметите. В общем, скажут именно то, что вы хотите услышать, чтобы только вы успокоились, а им не снимать коллектор. Пластиковый впускной коллектор можете не снимать. Стружка действительно сгорит почти мгновенно. А вот алюминиевая стружка далеко не факт, что удачно сгорит. Хоть температура плавления, алю, плавления алюминия и 600 градусов с лишним, а температура воспламенения бензина в камере сгорания около 2000 градусов. Но получается не всегда как хочется. Напротив, частые случаи, когда стружка не сгорает, а, например, пригорает к одному из клапанов. Он потом недозакрывается, собирает на себе нагар, мешая нормально функционировать газообменной системе. Отсюда и начнутся проблемы с двигателем. А потом кто-то их спишет на газовое оборудование. Поставил, мол, газ – теперь чини мотор после него. Пятое. Установив газовое, надо его отрегулировать. Регулировка нужна и механическая, и программная. К обязательной механической регулировке относятся рассверливание проходных отверстий в газовых форсунках. Диаметр этих отверстий берется из спецификации конкретно этому газовому оборудованию и отличается в зависимости от мощности двигателя. А изначально газовые форсунки имеют минимально возможный проходной диаметр отверстий, рассчитанный на двигатели малого объема. Если отверстия слишком малы для двигателя конкретной мощности, то смесь будет бедная. Если слишком рассверливать, то богатое плохо и то и другое. Поэтому, если спустя несколько лет эксплуатации автомобиля на газу пришлось заменить газовые форсунки, то просто купить новую, поставить и ехать будет неправильно. Предварительно нужно выяснить диаметр проходных отверстий и рассверлить, если это необходимо. Программная регулировка – это подключение к компьютеру к специализированному программному обеспечению и выставление кривой впрыска газа относительно бензиновой. Делается это не сразу – после установки оборудования нужно покататься 5-7 километров, чтобы газовые мозги успели построить реальную кривую впрыска газа и расчетную впрыска бензина. Кривую впрыска газа нужно выставить аналогично бензиновой. Отклонение вверх будет свидетельствовать о богатой смеси, отклонение вниз – о, бед о бедной. При богатой смеси будет перерасход газа, но сверхрезвости какой-то от автомобиля в таком случае вы особо не увидите. Многие специально делают бедную смесь, чтобы хоть машина и стала туповатой, но зато мало кушала газа, даже меньше, чем бензина. Мотивируют это тем, что ездят не быстро, накатом, им моща не нужна, зато есть желание сэкономить. Но помните – экономия должна быть, но без фанатизма. Вы поставили газ – уже экономите. А эти крайности уже лишние, потому как бедная смесь плоха тем, что при бедной смеси будут быстро сдыхать лямбдозонды в вашем автомобиле, поэтому экономия на полутора-двух литрах газа на сотню аукнется частными затратами по замене лямбдозондов. Газоавтомобиль должен кушать только сколько нужно. Повторяю еще раз – экономия быть должна, но без фанатизма. Тогда и вам будет экономия относительно эксплуатации на бензине, и автомобиль мучить не будете. Обслуживание газового оборудования очень простое. Газовый фильтр меняйте вместе с заменой масла. В основном это раз в 10 тысяч километров. Многие говорят, что этих фильтров хватает на 15 тысяч километров. Хватает-то хватает, но зависит это напрямую от качества газа, которым вы заправляетесь. Поэтому спустя 10 тысяч километров не поленитесь, снимите газовые фильтры и посмотрите внутрь. Если на стенках внутри входного отверстия уже насобиралось черного налета, то лучше меняйте. Цена вопроса всего несколько долларов, зато гораздо дольше выходят газовые форсунки. Фильтр газа высокого давления, который совмещен с электромагнитным клапаном, установленным до редуктора, я вытряхиваю раз в 50 тысяч километров. Если там слишком много набралось отложений, которые не поддаются очистке, то можно поменять фильтрующую сердцевину. Тоже стоит копейки. Ну и самое дорогое, что есть из расходников в газовом оборудовании – это мембраны в редукторе. С течением времени они задубивают, газ начинает испаряться с меньшей эффективностью, падает мощность. Ремкомплект в газовый редуктор стоит от 15 до 50 долларов в зависимости от марки и модели редуктора. Пусть цена не смущает – мембран хватает очень надолго. Я ни на одной своей машине не помню, чтобы менял мембраны чаще, чем раз в 100 тысяч километров. Ну вот, собственно, и все, касаемо установки и эксплуатации автомобильного газобаллонного оборудования 4-го поколения. Надеюсь, что-то полезное вы для себя услышали. Это будет означать, что мои старания по изложению материала прошли не зря. Никого не агитирую, не убеждаю и не разубеждаю. Сами считайте свои деньги, пробеги, сроки окупаемости, периоды владения своими автомобилями и резонность для вас установки газового оборудования. Подписывайтесь на мои видео. Буду рад, если принесу вам своими видеороликами какую-то пользу. Спасибо. До свидания.